Поставь пошли, пошли, пошли. Мать. Поставь ему, запишу, пошли, блэ, вот все, все, пошли. Пошли, пошли. Пошли, пошли. Пошли, пошли. Пошли, пошли. Пошли, я Пошли, пошли. Пошли. Пошли. Пошли. Пошли. Пошли. Пошли. Пошли. Пошли. Пошли. Пошли. Пошли. Пошли. Вот и красиво! Я же просил уйти домой, а! Прошел! Прошел! Я тебя, сука, казню! Я таких, как ты в Донбассе, сука, хохлов расстреливал! Пидор! Давай, снимай! Давай, снимай! Что ну, ты я... боишь? Я же просил тебя уйти домой! А? Домой. Ну, что ты такой упрямость? Ну, вот, ну, просил же уйти. вот, ну, Все. Бля, ты не нас спровоцировал, понимаешь? Понимаешь, что спровоцировал, а? А за отца я тебя нахуй урою. Я не нет. так криво руками махаю, как они. Ну, я тебе серьезно говорю. Просто иди домой. Это мой отец. Ты на одного. Твои деньги тебе не помогут. У меня нет я все их в жизни. Я все их отдаю людям. Чё, привязался нам да? Ну не живо! отсюда, мать! Сейчас башку расшибу! Не Отвали его! Там все отвалили, нам. Да? Живо! Вы ч, какого да, хер что, на одного строя накинулись, можешь, бля? Придурок! Да мне похуй, блядь! Вали отсюда! Короче, ну машину марина? сели, блядь! Документы дай сюда, сука! Документы, Документы дай! Бюро, Бандосы, блядь! вызывай милицию! Милицию, блядь! Воевать пиздошли, блядь! Охуенно, блядь! Какую милицию, блядь! Вызывай, сука. Героя, блядь. Смотри, блядь, нахуй! Ч где воевал-то, расскажи, вот, на камеру. Смотри, блядь, я в Чечне воевал, сука, в Ножай-юрте, блядь! Та там не было, не видел я тебя, блядь! Слёшки, поговори. А Мне ты папа кто? с кем говорить, блядь, заебали, нахуй! Я тебя назвался. Вы Ой, втроем мочили одного, бля. Это нормально? Это нормально, Смотри да? Смотри меня. Это мы мочили, да? Одного? Я видел, балкона даже выебашили его, бля. Втроем нахуй. Если нужно продолжение, приезжает. Давай. Что я тебе могу сказать? Назовешься? Личкун Владимир Валерьевич, молодец. Ты назовешься, Леша? Ими помилтчиков. Легко. Давай. Офицер спецназа груз, Алексей Васильевич, майор в отставке. Отлично. Нет, конец. Цены, хорош. хорош. Просил вас уйти Динам. просто домой. Я пытался увезти человека. За... Какого хуя? Вот здесь он запрессовает-то, а? Динам. Динам. Динам. Какого хуй я когда кричал, отойдите от него, мне да. да. а? Давай, жду объяснений. Что я снял? Все. Улыбка. Это Офицер, да Спецназа, ты, а! Майор Херня, хер, блядь. Человек присутствующий при взятии Крыма. Да нет, не все. Сейчас Удачи тебе. Шо, штаны Потом потеряешь. Вы могли бы взять его увезти? Куда? куда? Куда надо, куда не будешь взять? тварь. Ты ч, сука? Твою баш, Сука, цикло! Сейчас умер заберу! Подожди, умер заберу и поедем, сказал! Один держи! п ты шущнок! Снимай! Питер! Ну подойди, пожалуйста, а? Че ты боишься? Перди, это же ты дерешься? Давай, что это такое-то? какая-то, да? С кулаком. Вот ну, да, так. Не больше Беги! Беги, тварёныш! Беги! Ты видел, мусору? это будешь показывать. Беги, тварь! Поехали.